Здравствуйте, друзья! Чуть больше ста лет назад наш народ разорвала гражданская война. Брат шел на брата, сосед на соседа. Нашу степь захлестнули события, которые мы не вправе забывать никогда. Я не хочу вас пугать, но если мы не сможем объединиться сегодня, то события тех лет могут с легкостью повториться. В тяжелые времена мы должны прежде всего оставаться калмыками. Мир меняется. Долгое время я вел свой блог, которым занимался критикой руководства республики. Сегодня я хочу честно и открыто заявить, я устал от своей деятельности. Более того, я разочаровался в ней. За это время я понял, что интересы многих представителей оппозиции далеки от моих простых земляков. Люди, называющие себя активистами, преследуют свои цели. Мне с ними не по пути. У своих подписчиков я хочу просить прощения, если обманул ваши ожидания. Но в дело, в котором я участвовал, я больше не верю. Я хочу блага для нашей Республики, уверен, что и вы тоже. Как вы знаете, недавно у меня родились близняшки. Я решил сосредоточиться на семье и отойти от политических тем. Настали непростые времена, и а сегодня для меня главное обеспечить жену и детей. К сожалению, это несовместимо с гражданским активизмом. Я всегда высказывался прямо, вы видели все, что происходило со мной в последние годы. Хочу быть честным и сейчас. Я выбрал благополучие семьи. А это значит, что политики на моем канале больше не будет. Из медиаполя я не ухожу. Теперь сконцентрируюсь на популяризации, традиции и обычаи нашего народа. А также развитии туризма. Спасибо! за понимание. С уважением, Максим и команда канала ЗАНОнлайн.